5 раз нажимаем на клавишу X, на дисплее отобразится 5SP, нажимаем VV, вводим сумму 100 рублей, нажимаем VV и т.